Мы все видели много разных обзоров на автомобили российских и зарубежных авторов. Но важно отделять честных авторов от якобы честных авторов. То же самое с автомобилями. Есть автомобили, за которыми стоит какая-то идея, новые разработки, финансовые вложения. А есть те, которые сделаны числе отмывания денег. Не путайте их. Японская внешность, французское сердце – сборка Тольятти. Бестселлер за реальные деньги – события, которые выводят на новый уровень. Примерно в таких эпитетах в СМИ обрисовали историческое событие. «АвтоВАЗ» впервые в своей истории стал мультибрендовым производством. «Нам нужно разработать новый автомобиль за три года. Надеюсь, мы можем на вас положиться. На кону несколько миллиардов долларов, которые нужно освоить». К счастью, главный креативный инженер Абдалбайла никогда не против придумать что-то новое, ну или по крайней мере подумать, что сделал что-то новое, особенно когда речь идет об освоении бюджета. Конечно, я разработаю. А что у вас тут? Ах да, это вам аванс. А это мне? Остальное после разработки автомобиля. Так. А так, надо приступать к работе, скоро Эльмеру новую на конвейер запускать, главное – внешность. И как водится по традиции, нужно проплатить автообзорщикам, чтобы они рассказали о нововведениях, ну или по крайней мере придумали их. Всем доброго денечка, дамы и господа бандиты. С вами снова я, Хуба Буба, и сегодня у нас на обзоре восхитительный супер мега автомобиль Nissan Almera G15. Просто посмотрите, какие линии кузова за основу взят настоящий японец. Хотя это только визуальный японец, а сами ребра жесткости кузова изменили. Ты что несешь там, хулахуба? Давай по тексту. Вырежем это. Продолжай давай. Журнал «За рулем» назвал Альмеру люкса модификацию Логана. И я понимаю, почему. Вот только посмотрите, какой задний ряд и какая удлиненная колесная база. Так и хочется назвать ее люкс-классом. Но ну, а это люксовая четырка. Или по какому принципу это работает? Бабки, бабки, сука! Как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о полицейской меры G15 Кому-то эта машина пришлась по вкусу А кто-то по за какое-то время осознал Что это не то, чего он ожидал в динамарке. Так что получается Это большой обман или ожидание от авто Было оправданное А так, конечно, я не спорю Инженеры хорошо потрудились над ней о, Нужен автомобиль С низкой себестоимостью Внутренности от Ниссана Кузов от Рено, наоборот. Автомобиль идет с мотором К4М от Рено. Ну зачем про Рено говорить? Просто с мотором 1,6 литра. И все. Просто с мотором 1,6 литра на 150 сил. Хотелось бы. Но будет 102 бешеных коня. Это надежный и современный мотор. Современный для 1999 года. Ставить два лет в день тот же двигатель. Это же какая экономия должна быть на разработке? А цена почему-то не уменьшается как бы относительно конкурентов. Хотя там тратятся деньги на новые разработки. Ладно бы хоть тут починить главную проблему мотора. Я не про высокий расход топлива, а про то, что бывает рвется ремень ГРМ и клапана встречаются. Можно же было как-то исправить, раз АвтоВАЗ даже смог. Но нет, даже это не сделали. Мотор поставим от Nissan'a, Но нет, нахер пошлют. Тогда от ВАЗа. В иномарке от ВАЗа. Но мы же не настолько ненавидим людей. Тогда Рено. Если бензин или 92, то лошадей где-то 90, если 95, то где-то соточка, наверное, есть. 98 лид не пробовал, так как мотор не очень современный, и лучше на ней не рисковать. Однако, как бы, вам. Но на 95 машина явно порезвее едет. Но чего-то сверхъестественного, как бы, от нее не ждите. А спонсор этого видео One X проставки под спорт. Утонули колеса в кузове? Хочется выделиться из толпы? Берите проставки под спорт. Отличный вылет вам обеспечен. В багажнике Armira уберется 500 килограммов кокса. Ой, то есть кокосов. Я иногда езжу в багажнике. Чувствую скоро снова поедешь, но в нем просторнее чем в Логане и в ближайших конкурентах. Да даже скажем так, это один из удобнейших багажников в этом классе. Новый Nissan Almera удобный и практичный автомобиль. Идеально приспособленный для российских условий. Итак, Сергей, поговорим о самых главных преимуществах. И какое же у нас первое преимущество этого автомобиля? В первую очередь, это уверенный запуск автомобиля в мороз. Аккумулятор, что ли, поставили получше? Ну, конечно, если машина задалась в мороз, то это и... Преимущество, хотя я не знаю, какие из новых автомобилей Б-классы могут не завестись в мороз. Ну или знаю. Хотелось бы отметить, конечно, для России это 5-литровый обывательный бачок. 5-литровый бачок? Они ведь на реальной презентации говорят такие вещи. Скажем так, он увеличенные емкости специально, чтобы хватало на дороге. В Nissan Almeria используются самые высококачественные материалы шумоизоляции. Шумоизоляция как таковой в машине нет. Есть только маленькие кусочки размером 10 на 15 см, которые хаотично разбросаны по машине. Поэтому гул от коробки, гул от двигателя, гул от арок будет с вами путешествовать, куда бы вы ни поехали. Но если там стоит ГБО, то места станет явно мало. Также для Альмеры. Но пару больших чемоданов уместить можно. Вот Нисана Альмера удивительным образом цепляется в асфальт вытягивает ноги, ну, то есть колеса, сохраняет курсовую устойчивость. Смотрите, сколько места сзади и спереди. Тут реально можно ехать пятером, ну, или заночевать. Сейчас разложим сиденье. В этой машине все реально сделано для того, чтобы держать вас в форме. Вот, например, пока раскладываешь сиденье, подкачал правую кисть, а потом левую. Также автомобиль учит справляться с невозможным. Смотрите, обычный подголовник. Зажимаем справа и зажимаем слева. А как потом вынимать его? Вариант ответа. Вариант А. Ногой. Вариант Б. Силы мысли. Вариант С попросить помощью у прохожих, вариант варианте изловчиться пальцами. А правильный ответ вы узнаете в конце этого ролика. Не переключайтесь. Выбрал специальные ямы такие, где-то 30 такие, глубиной сантиметров около 6-7. Газ хороший дал, проскакивает только так. В плане коробок у нас тут полный фарш, хотите будет на автомате, хотите будет на механике, что еще можно желать, правда ресурс автомата не очень высокий, и перегревается он может и в долгих пробках и по трассе, да блин, ты меня выбесил, сука, ладно, ладно, зато представьте, зима, на улице мороз, пробка, а мы сидим в теплой машине, тишина, печка выключена, согревает коробкой, чем не романтика. К чему вообще все эти нововведения? Вот механика – лучший выбор для вас. Разве что переключение передач на пониженную без рывка трудно с третьей на вторую и со второй на первую. Нужно прям очень хорошо перегазовывать. Отсюда и теряется некая плавность хода. Ну, плавность хода. Это проблема с синхронизаторе, она там была изначальная. Но машину упускают на конвейер с такими нюансами, потому что это невыгодно делать в машине все идеально. Тем более в бюджетном классе, так как более дорогие машины, от тоже производители, по итогу брать не будут. Может, хоть коробку поставим нормальную? 21 век все-таки. Да не. Коробку поставишь, мотор менять. Мотор менять, бабки платить. А где тут бабки-то, если я уже все потратил? Не. Старую поставим от Рено. И ничего страшного, что она греется. Ребят, Ну, надежно, зато проблем не вижу. Компания Nissan приняла решение отозвать в России 42 269 седанов «Альмира». Сервисные акции затронут автомобили, которые были произведены с ноября 2011 года по июнь 2015 года. Причиной данной компании является обнаруженный дефект во время сборки машин. Заднее стекло могло быть установлено без применения грунтового слоя. В отсутствии данного слоя стекло может оказаться неодержанным к прикрепленным кузову автомобиля, и не исключена вероятность частичного соединения стекла от кузова. ведомстве заметили, что такое дефект может привести к увеличению общего уровня шума в салоне, кроме того, вероятного возникновения течи воды в салон автомобиля, а также полное соединение заднего стекла от кузова машины. Для машин, выпущенных в период с февраля 2013 года по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска – устранение шумов в салоне, стук, громыхание, исходящих от опора заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работа проводится только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве. Так а я-то сразу? По итогу автомобиль был снят с производства. От него решили отказаться ввиду отличных дорог. В пользу кроссоверов, плюс падение спроса и моральное устаревание внутреннего оснащения, так как даже Логан ну, со временем предложил больший выбор двигателей, да что там Логан. Даже теперь Лады имеет свой новый мотор 1.8 и своего робота. Правда, с одним сцеплением. Но это уже другая история. Так она выглядела в праворульном исполнении, так в Тольяттинском. это стало Альмерой. Немного проще в интерьере, зато экстерьер почти один в один.